Спасибо, что пришли сегодня сюда, а не на квиз вон там. Научку поинтереснее квизов, в это я уверен точно. И мы многоклеточные, это хорошо, потому что мы можем сходить во вторник вечером на научно-популярную лекцию, и плохо вот по теме, которую мы сейчас обсудим. Во-первых, у меня нет конфликта интересов в этой теме, то есть я не буду вам ничего продавать, впрочем, можете мне не верить, и даже лучше, если мне не поверить, и потом все перепроверить, и сказанное. Поговорить хотел о трех вещах. Во-первых, о теме определения звукачных опухолей. Во-вторых, о теме, что, с таким, что не так с этими клетками, почему они такие странные. И в-третьих, о некоторых медицинских вещах. Как вы думаете, сколько в мире заболевших может быть за год онкологическими заболеваниями? Ваша идеи? 9 миллионов. Третья часть. Это миллиарда два, Да. Да, а, окей, 9 миллионов, третья часть, а, на самом деле я сам не знал, но вот организация, которая называется Cancer Research UK, это некоммерческая организация, собирающая информацию про заболеваемость в Великобритании, в первую очередь, во всем мире, говорит, что в 2018 году было примерно 17 миллионов пациентов с нововыявленными, скажем так, заболеваниями, злокачественными новообразованиями. Примерно 10 миллионов смертей по этим причинам. Не обязательно эти же пациенты, то есть это могут быть предыдущих лет. И, по крайней мере, 33% таких заболеваемостей новых, они связывают с факторами внешней среды, которые можно было попытаться предотвратить. В частности, они отмечают курение. И э, мы знаем, что в мире есть много проблем, которые хотят нас убить, начиная от травмы, инфекции, заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но вот э, в развитых странах, когда научились делать препараты, которые там понижают эффективное артериальное давление, делают превенцию инфарктов миокардов, оказывается, что в таких странах на первую очередь вышла а, по смертности заболеваемость высококачественными за новообразованиями. И вот Всемирная организация здравоохранения показывает такую инфографику. Называется, а, получается, тут они показывают а, рангин, а, классификацию стран по преждевременной смертности. То есть до 70 лет от локальных новообразований. И вы видите, что потемнее вот эти синие участки, это там, где на первом месте смертность от локальных новообразований. То есть они эффективно, может быть, победили у себя смертность от инфартов и инсультов, но, к сожалению, статистика показывает, что у них теперь на первом месте локальная новообразование. И пока что с этим не совсем понятно, что делать. В Украине тоже есть своя статистика. Например, есть Канцер-регистр Украины, который собирается на базе Национального института Рака. И по их публичным отчетам в 2018 году они публиковали за предыдущий год цифру 129 тысяч новых случаев в год. Это если говорить об актуальности. И не менее интересно говорить кроме цифр о термине. Вы, если будете считать, вот интересный термин «канцер», это я специально привел на английском языке, а тут написано, что этот термин обозначает заболевание, при котором есть ненормальное или патологическое деление клеток без контроля, которые могут внедряться в окружающие ткани там, и так далее. Вот если взять украинские источники, вот я бы сразу взять самый древний, который смог найти в год, что звукачечная опухоль это... Новообразование в организме человека или животного, который имеет способность метастазировать, то есть разноситься там стоком крови. Ну, в общем-то, да, так и написано. И вот что интересно, если вы загуглите и вобьете вот это определение «кэнсер» в переводчик, вам переведет слово «кэнсер» как «рак». Но вы видите, что в украинском, в общем-то, в русском языке тоже, не каждый закачанный опухоль является раком. А почему? Если посмотреть какую-нибудь методичку университета, будет написано, что нам включили звуковое сопровождение, что только злокачественные опухоли эпителиального происхождения являются раками. То есть раки это звукокачественная опухоль, но не каждая звукокачественная опухоль это рак. Если коротко. Нормальные клетки и клетки опухоли звукокачественные на самом деле очень отличаются. Обычно об этом лучше всего знают те, кто их изучает под микроскопом, то есть гистологи, морфологи. Во-первых, эти клетки большие, либо очень маленькие. То есть у них изменен размер по сравнению с обычными. Они могут располагаться хаотично в ткани. Они могут терять свои контакты, свои связи между клетками и выглядеть вот так вот, как в правом столбике вы видите. Uh, у них может нарушаться то, что называется ядерно-цитоплазматический индекс, когда ядро слишком большое, например, или слишком маленькое, то есть не такое, как у исходной клетки. И в конце концов они могут полностью терять вообще какие-то визуальные характеристики. То есть может быть непонятно, когда мы смотрим на клетку, что это была за клетка. То ли это клетка мышечной ткани когда-то была, то ли uh, происходит? Почему так происходит? Вот из-за этого хитрого процесса Спасибо. деление клеток – это необычайно сложный процесс, и если что-то в нем идет не так, например, неправильно расходятся хромосомы, или, например, какой-то ген поврежден, который отвечает за деление клетки, то может произойти что-то непоправимое, в лучшем случае клетка умрет, в худшем станет злокачественной. Поехали дальше. И а, закономерность, в общем, такая, если в ткани и клетки, которые делятся, эти клетки могут стать опухолевыми и со временем могут стать злокачественными. А, от, от, от, от того же Cancer Research UK есть такая схема с органами и такие кружки. То есть они дают цифры, что чем больше кружок, тем больше у них в Соединенном Королевстве было выявлено случаев рака э, именно этой локализации. То есть у них вот лидирует молочная железа, кишечник, матка, потом идет почка и все остальное. Это может быть справедливо для них, но от, от страны к стране это может меняться, потому что в разных популяциях разные факторы, во-первых, которые на нас влияют, во-вторых, разные встречаются варианты генов. И, как я уже сказал, если ткань, ткани издающиеся клетки, они могут стать злокачественными. То есть злокачественные э, опухоли могут происходить из соединительной ткани, из эпителиальной, и называться тогда раком это будет, из мышечной, либо из нервной ткани. И еще такой вопрос, откуда они берутся. Это флюоресцентная микроскопия, на ней красиво видны клетки, поэтому я оставляю почти каждую лекцию. И вот это вот синим специальным красителем всегда подсвечено ядро клетки. Там происходит самое интересное, что нас сегодня интересует, там находится генетический материал клетки, который говорит, эта клетка станет когда-нибудь мышечным миоцитом, или она будет нейроном, или она будет эпитериальной, или какой-то еще. И есть такая штука, как генетические варианты. Представим себе какой-нибудь очень важный ген. Например, ген, который говорит, что окей, клетки клетке пора делиться, или пора умирать, или что-нибудь еще. Или показывает, как там утилизировать какой-то продукт, потому что в этом гене закодируем белок, который его переваривает. И с помощью современных технологий мы можем прочитать последовательность отдельных генов, ну, либо все генов, которые нам надо. Я кажется, что у двух людей, которые могут быть абсолютно здоровыми, в определенных участках этого гена могут быть некоторые отличия так называемые однонуклеотидные замены. Вот в этих первых двух случаях такое наблюдается. А в третьем случае вообще одна из молекул пропала, зато были добавлены какие-то другие. И если сильно не повезло, может получиться так, что вот этот вариант, который человеку наследовал от родителей, либо который так называемый Вариант ДНК, то есть сформировался во время эмбрионального развития, может быть так, что он патологический. И в том числе может быть так, что он приведет к качественному качеству на Есть такая штука протоонкогены. Это гены, которые важны для поддержания жизни клетки и которые в основном влияют на то, когда клетка делится, как она делится, когда она умирает. Если вы молекулярный биолог, скорее всего, вы знаете самые частые из них. Вот они. И если что-то пошло не так, например, они мутировали или регуляторы этих генов сломались, они могут стать онкогенами, то есть генами, которые будут стимулировать развитие уже злокачественной опухоли. Гены те же самые, но их продукты уже идут не в добро, а в азол, да, если вы простите. И вот чтобы их подавлять, есть так называемые геносупрессоры, которые пока не активны, протонкогены молчат. Когда генсупрессор позволил, протонкоген активировался. Очень такой пример, который имеет медицинский потенциал, это это ГЕР-2. ГЕР-2 это специальный белок, который является по себе рецептором к фактору роста. Соответственно, если фактор роста к нему присоединился, клетка начинает активировать некоторые свои сигнальные системы и в конечном итоге, если все пойдет хорошо, она поделится. Есть некоторые опухоли, например, опухоль э, злокачественной молочной железы, которая научилась э, производить очень много этого рецептора ГЕР-2. Соответственно, маленьких количеств факторов роста хватит, чтобы начать клетки делиться, потому что эта клетка, вот как в правом случае, вся ими усеяна. Э, и с нашей точки зрения это интересно, потому что мы можем сделать препарат, который будет специфичным образом влиять только на клетки, на которых ну, в идеале много рецепторов ГЕР-2. Поэтому такие вещи для нас сложны, хотя, кажется, они довольно теоретические. Есть причины внешние, почему могут сформироваться опухоли. Например, Международное агентство исследований и новообразований при Всемирных видах здравоохранения имеет свою базу канцерогенов, то есть веществ, которые могут приводить к формированию злокачественных опухолей. Они делят на несколько групп. Группа 1 – это канцерогенно для людей, ну, то есть, такой пример привел РАДИ. То есть, РАДИ трогать не надо, потому что, вероятно, он приведет к тому, что клетки там неправильно поделятся или что-то будет не так. То есть, если пережить острый лучевую болезнь, то потом тоже будет приятного мало. Вторая группа – вероятно, канцерогены, например, некоторые вирусы, которые внедряются в клетки, внедряются в их геном, и если сильно не поведет, они приведут к формированию опухоли. А, например, вирус, этот Меркеля вызывает некоторую опухоль в кожу. Возможно, канцерогена, то есть мы вообще-то не уверены. Например, оцетольдегид да, продукт распада спирта, соединения кобальта. И самая большая группа, группа это не классифицирована То есть мы понятия не имеем, это канцерогенный или нет. Например, теабрамин, который находится в чае, рекомпенцин, который является антибиотиком, мы не знаем, у нас нет данных. И группа, вероятно, деканцерогена, туда находится входит по из него делают неоновые нитки. Вот. И еще один забавный фактор опухоли. Опухоль. Есть такое представление, что опухоль вот она сформировалась, вот она убивает человека. На самом деле нет, в очаге опухоли постоянно происходит эволюция. Опухолевые клетки получают новые мутации. Если эти мутации закрепляются, они способны жить лучше. Например, если бы в опухолевом очаге сформировалась мутация в какой-то клетке, которая позволяет жить при меньшем количестве глюкозы, то есть при меньшем количестве кислорода в итоге то эта клетка будет более устойчивой. Если все остальные погибнут, это продолжит делиться. Если ее дочерняя клетка формирует новую мутацию, которая поможет ей, то этот пул будет еще более устойчивым. Поэтому это называется клональная водица. Это тоже то, чем стараются бороться исследователи. Вот. И есть несколько мифов, которые сейчас мы быстро обсудим. <coughs> Во-первых, миф, что никак не проверится. Не надо ждать, пока что-то пойдет не так. Есть способы провериться заранее до этого. Это называется скрининг. Когда вы, например, знаете, что в семье у какого-то человека есть случаи до образования, или, например, вы случайно прошли генетическое тестирование, которое сегодня стоит все дешевле и дешевле и дешевле, и узнали, что у вас какие-то определенные риски. Вы приходите к своему семейному врачу, и в зависимости от того, в какой стране вы живете, какой ваш возраст пол и так далее, вы получаете программу скингов. Допустим, раз в год, раз в полгода вы должны проходить такие исследования. Они недорогие и с большой вероятностью покажут формирование за качество опухоли, с которой у вас связаны риски и вот вы получите результат. В Украине это тоже а, то, что производится, то есть вы придёте к своему семейному врачу, в зависимости от этого привел ссылки картинки сайта Министерства здравоохранения». Ваш семейный врач исходя из вашего пола рисков и амандоза, значит, вам то, что по большей вероятности поможет вам определить, есть ли у вас какие-то риски, к этому нет рисков, ну, несколько вероятности, вам стоит обращать на это внимание. Миф, что лечит один врач, что вот есть какой-то один хирург, один химиотерапевт, вот он помогает лечиться таким пациентом. На самом деле, как вы думаете, а сколько врачей в принципе вовлечены в лечение одного пациента с качественным образованием? Могут быть Пять. Или сколько систем задействовано? Ну, то есть много, да, не один. Ладно, наверное, это не миф для этой аудитории. Есть некоторые первичные специалисты. Например, это ваш терапевт, гинеколог, афедиолог, семейный врач. Если он или она заподозрил излокачественного образования у пациента, дальше направляет к клиническому онкологу, который является специалистом в лечении излокачественного образования и ведении таких пациентов. Такой себе терапевт для онкологических больных или там, семейный врач. Соответственно, исходя из компетенции такого специалиста, исходя из медицинской потребности, он может привлекать целый спектр других специалистов, Например, врачей и цитологов, патологов, которые изучают материал, специалистов лабораторной диагностики средний и младший медицинский персонал, онкохирургий, анестезиологи, персонал радиологии, которые делают лучевую терапию, не диагностику, врачи-гематологи, ну и какие-то узкие специалисты, вроде неврологов, там стоматологов, кого-то еще. Помимо этого есть целый пул вспомогательных специалистов, которые тоже могут привлекаться, например, врачи функциональной диагностики, специалисты по питанию, психологи, координаторы пациента, соцработники и так далее. То есть на самом деле это ответственность и задача ни одного врача, вылечить пациента. как правило, работает целая группа врачей для того, чтобы обеспечить наилучший результат. Вот. Так что занимается этим не один врач. Есть много видов лечения, но их можно группировать. Самые древние и самые используемые в том числе сегодня, хорошо все закоммендавшие, это хирургический метод лечения, метод лечения с помощью ионизирующего излучения и химиотерапевтический метод, которого который входит очень много разных групп препаратов. Начиная от стандартной химиотерапии, которые не специфично влияют на здоровье, патологического органа и ткани, заканчивая тем, что сейчас приходят клинические испытания, например, вирусная терапия, когда создают специальные вирусы Герпеса, которые имеют рецептор к определенной опухоли. И если пройдет клинические испытания, можно будет это рекомендовать людям. Разные гены инженерные и иммунологические, которые, например, в прошлом, да, в прошлом году дали Нобелевскую премию за открытие механизмов а, ключевых точек. То есть есть очень много разных видов, часть из них недоступна в нашей стране, Часть их недоступна пока что в принципе, потому что не прошло все, все стадии клинического испытания. Но очень быстро в этой а, сфере препарат проходит стадию от концепта до аптечной полки, и поэтому надежда у пациентов всегда есть. Ну и миф фарм но это не совсем не миф. То есть любая компания, да, частная, она хочет заработать денег, это не секрет, в том числе фарм, -фарм Но иногда нет понимания, почему препарат стоит один, там, допустим, не знаю, 10 долларов, другой 10 тысяч долларов. Потому что возьмем там страхную Бигфарму, да, заводе, который делает деньги и отличная полка, где вы покупаете препараты. Вот от одного пункта до другого, на самом деле, есть очень много подпунктов. Сперва умные люди, где выховато, придумывают там, что это может быть за молекула, какую проблему она решает, на какие органы должна влиять, на какие виды заболеваний. Потом проводится целая куча доклиничных испытаний, пока еще не привлекая людей, со специальными клеточными линиями, чтобы посмотреть, как клетки на это реагируют разные разными животными, начиная заканчивая нечеловеческими обезьянами. И только после этого всего дорогого переходит к людям. Причем, есть специальные требования к клиническим испытаниям, и последняя фаза клинических испытаний вообще-то включает себя тысячу добровольцев, которые там, получают это лечение. То есть это безумно дорого, и поэтому некоторые препараты, которые церабатывают за сегодня, они в итоге стоят десятки и сотни тысяч долларов просто за счет этих клинических испытаний. Другой это наша защита, то есть это гарантия того, что плохие препараты не пройдут в этот весь фильтр. Поэтому, грубо говоря, покупая там, не знаю, какой-то дорогой там абстрактный аспирин, да, мы платим не только за аспирин, но еще за то, что компания разрабатывала новые препараты. Вот. Ну и несколько сообщений. А, есть даже такого какого-то человека, есть, это не повод сдаваться в первую очередь всегда появляются какие-то новые возможности. Возможно, сегодня кlinicheskoe испытание, которое может помочь такому пациенту, а участие в Украине и на базе института рака и на базе областных некоторых а, клинических больниц есть кlinicheskoe испытание с участием иностранных фармкомпаний, которая может привлечь пациента. И в конце концов, даже пока мы здоровы, мы должны проходить и думать о себе, потому что дешевле заболевание перетратить, чем потом его лечить. Ну, и если у вас есть какие-то замечания или пожелания, пишите мне иконки были взяты с этого сайта внизу и можете зайти в мой бог вот. все спасибо вопросы значит вопрос есть ли какая-то научная взаимосвязь между психологическим состоянием человека и возникновением таких заболеваний на самом деле это очень сложный вопрос я не могу сказать нет потому что я не знаю может быть есть но это звучит в принципе не слишком научным. Когда-то открыли эпигенетические механизмы, то есть, грубо говоря, я описал очень простой пример, ген сломался, ген не работает. Есть эпигенетические механизмы, которые, допустим, ген не работает, но не потому, что он сломался, а потому, что специальная там, молекула, метильная группа присоединилась к его определенному участку, а потом она может соединиться, он опять заработает. И оказалось, что эти механизмы могут работать, когда там, человек курит, не курит, сколько он физической нагрузки делает, возможно, насколько сильно он стрессует, потому что средство освобождения кортизола, норадреналина, то есть это нечто вполне такое физиологически ощутимое. И не совсем понятно, как это все работает. Возможно, какие-то моменты у каких-то пациентов к этому могут привести, но данных, которые позволяют сказать точно да, вот таких случаев, пока что нет. Или я их не знаю. Такой вопрос. Подключение клинического психолога. Реализовано ли оно в Украине, либо оно только на схеме, как в других странах? Значит, я взял вопрос, включение клинического психолога, реализуется ли в Украине и как с этим в других странах. На самом деле, когда я смотрел протокол на Медскейпе вот по вовлечению специалистов в клиническую диагностику, там был медпсихолог, и я подозреваю, что в Штатах, которые, в медскейп, на которые ориентируется, он довольно обильно участвует в ведении пациента. Мне неизвестно, чтобы на базе государственных больниц привлекался клинический психолог, но я допускаю, что могут быть какие-то прогрессивные больницы. Другой момент, что не каждому клиническому психологу может быть интересно условия, которые может предложить государственное публичное учреждение. Поэтому я бы предположил, что, наверное, где-то есть, но, по крайней мере, я не сталкивался в местах, в которых я работал. Я работал в двух местах всего общего профиля, они об, оба были в Киеве, там были онкологические пациенты, но там не велась работа с ними психологов. Вот так. В чем а, вопрос, как, как это значит отличить, клетка злокачественная или нет, а, чтобы не раздавать эраке, вот четко сказать, вот она злокачественная, другая или нет. Ну, смотрите, используя микроскоп, практически сказать нельзя. А, то есть, вот есть те признаки, которые я перечислил, а, есть очень много признаков ATP. И вот если мы наблюдаем много признаков ATP, мы делаем вывод, скорее всего, клетка злокачественная. Есть атепия молекулярная, которую мы не видим под микроскопом. Например, клетка перестала утилизировать глюкозу, она стала утилизировать белки. То есть она изменила свой механизм метаболизма, потому что там, допустим, ей больше шансов выжить, утилизируя белок что в обычной клетке там, не делает, допустим, такой ткани. Есть э, АТП клеточная. Вот то, что я показал, допустим, у клетки гиперхромное ядро, то есть накапливает слишком много красителя, а другие клетки не накапливают. Во всех случаях клеточной АТП мы ориентируемся на внутренний контроль. Например, есть срез э, ткани молочной железы. Скорее всего, э, срез не полностью злокачественного опухолевей. Соответственно, там есть здоровый какой-то край или здоровый участок, и есть поврежденный участок. Мы сравниваем здоровую ткань и поврежденную. И мы видим, что ага, оказывается, там, допустим, тут э, эпители протока, который норме там, ограничен четкой мембраной, он проходит внутрь средней ткани. И такого никогда не бывает в норме, мы это точно знаем. Механизм покруче – это когда мы используем иммунохимию, когда есть вещи, которые мы снова-таки не видим под микроскопом. Например, окей, мы их видим, но мы их плохо видим. Например, есть некоторые стандарты, вот что в этой ткани происходит на одно поле зрения наблюдающего там, при определенном увеличении не больше, там, например, пяти метозов, то есть не больше пяти делящихся клеток мы видим. А есть специальный маркер, который называется ki 67 и к нему есть тетева, которая специально свет высвобождают, и мы можем видеть, что ага, они прикрепились или нет. И вот для того, чтобы четко определить, сколько митозов есть, мы капаем эти антитева, промываем, смотрим под флирусцентным микроскопом и видим, например, что практически все поле зрения покрыто вот этим белком TI67. То есть очень много клеток в процессе деления или вот они сейчас планируют поделиться. И мы точно знаем, что в норме в этой ткани такого нет. То есть мы относим ее к закачественности. И еще один вид отипитма, тканевой, когда, допустим, ткань печени в этом очень специфична. У печени есть специфическое строение, там есть много разных клеток, каждый из них выполняет разные функции. Если мы видим, что там какая-то гомогенная каша, и вообще непонятно, где какая структура, формируются какие-то псевдообразования, псевдодольки печени, мы понимаем, что либо тут а, что-то очень пошло не так, там, допустим, это какой-то, а, например, цирроз с какими-то нюансами. да. Но если мы ко всему плюс этому видим еще ATP, мы понимаем, что при циррозе ATP мы не ожидаем. То есть это только образование. Вот так мы можем определить в основном. Да? Вопрос был в том, что вот есть такая штука теломеры и есть а, некоторый лимит, потому что теломеры у человека... Они, а, окей, а, секунда информации. Теломеры – это такие участки повторов на конце хромосом, которые позволяют при делении клетки отсечь часть хромосома, потому что так работает процесс деления, и при этом не повредить никакой нужной информации. То есть повторы убираются, а вся значимая информация остается. И у человека эти теомеры не достраиваются. Соответственно, когда клетка там делает 50 плюс-минус делений, она умирает, ну и все, и так и должно быть. Вот. А у некоторых опухолей такого нет. И правда ли это, что это там ключевое отличие? И почему так происходит? На самом деле, теломеры, естественно, это очень больной вопрос, потому что мы не совсем понимаем, как это работает. У крыс, например, теломеразок, фермент, который достраивает теломеры, очень активны. но у них бывает все равно злокачественное образования, и наоборот, клетки, в которых теломеры достраиваются и потом умирают, они все еще содержат там куски повторов, то есть не до конца они истощились. Поэтому клеточная смерть и злокачественное образование не на 100% коррелируют с вопросом, теломеры достраиваются или нет. Но у многих злокачественных новообразований, по крайней мере, пока они насколько дифференцированны у клеток их, действительно ферментиломираза может начинать активироваться. Но когда злокачественное образования мутирует настолько, что вот, а, происходит так называемая анаплазия, то есть потеря каких-то различительных возможностей вообще различить вот эту вот кашу, что это там был когда-то нейрон или клетка, как правило ферментиломераза тогда уже поврежден, потому что не важен для выживания. То есть, а, Фермент, который, допустим, утилизирует глюкозу, он важен для выживания, поэтому у вот таких клеток, там, скорее всего, ферменты этой системы там, будут активны. Теомираза не важна для выживания, поэтому, скорее всего, она будет мутантная, некому и защитить, и достроить при необходимости. Как-то это все связано, но как мы не имеем понятия. Не Спасибо. Вопрос был в том, что система Всемирная организация здравоохранения добавила рейки в этом году как официальный метод лечения. Почему о нем не было сказано, как о самом эффективном. Uh, из той информации, которая я владею медицина основанной на Рейке, это уже наука. То есть она не имеет на себе публикации, которые бы доказывали ее эффективность, поэтому я ее не включал. Если это имеет какие-то преимущества, это не включено в международные протоколы, на которые я ориентировался. Поэтому я не могу обсуждать это всерьез. Вот. Uh, такой еще посыл, если у вас будет настроение прийти домой и что-то погуглить, есть очень, uh, на мой взгляд, интересная публикация, называется uh, «Homeworks of Cancer – The New Generation». А, то есть, и, и есть перевод там, ключевые признаки рака, новое поколение, где попытались в 2015 году сгруппировать абсолютно все биологии рака, что мы знаем, чем они отличаются от нормальных клеток и тканей. Типа, что они появляются, у них возможность избегать иммунного ответа, формировать новые сосуды и так далее, и там все это очень красиво, с графиками, кто на английском может читать, читайте на английском, кто не может, ищите перевод. Вот, наверное, для понимания, чем отличаются нормальные клетки от лучше всего начать с этого, потому что это наиболее объемный источник. Вот. Так что спасибо, не болейте.